тренировка. Тренировка будет проходить на механической беговой дорожке. Главное отличие от обычной плоской в том, что она, собственно, механическая. То здесь ее в действие приводят ваши ноги, а не электроника, как на обычной дорожке. И здесь вы можете сами регулировать свой темп с помощью ног, как будто вы бежите на... реально на улице. В отличие от двоя, на той дорожке вы выставляете четкий темп, и вы двигаетесь в нем. И чтобы его регулировать, вам нужно произвести различные манипуляции, улучшать темп. То есть здесь беговая дорожка подстраивается под э, двой темп, да, а да, да, под под... ее темп подстраивается. Да, да, да, да, да. А там совершенно и тебе приходится держать очень ровный темп на той дорожке. Да, да, да, да, да, да совершенно верно. Что более... Да бег на улице или бег в зале на беговой дорожке. У всех разные мнения по этому поводу. У меня мнение таково, что на улице бегать лучше. И этот тренажер максимально приближен к уличным условиям. А нагрузка на этом тренажере на коленные суставы на ступню она под э, нас э, уличной или это все-таки как на тренажере? То есть у тебя нет такой амортизации? Нет, естественно, естественно, мягче, оно даже мягче, чем на обычной беговой дорожке электронной, то есть механическая, оно мягче. То есть коленки не убиваются. Коленки убиваются. Убиваются. Иначе, а конечно, коленки не убиваются только. При правильной технике. При правильной технике убиваются. В любом случае коленки будут убиваться. Что на беговой дорожке, на любой, что на улице. Здесь просто ну, ниже риск, так скажем, бить колени, нежели при беге на улице или при беге на той дорожке. Там все-таки покрытие немножко пожестче. Коленки не убиваются вот в наводной беговой дорожке, да, которая у нас в противотоке есть. Ну, во-первых, с колен, ну, во-вторых, с, во с поясницы. Если ты в воде, то твой вес делится наполовину ровно. Когда мы не бегаем. Именно на такой наводной беговой дорожке сжигание подкожного жира происходит через 20 минут. На обычный 40 минут нужно пробегать, и только после 40 минут подкожный жир сжигается. А тут получается после 20 я с водой боюсь. По ощущениям, конечно, совсем другой, нежели на обычный бежишь. Вот так уже интересно. Вот так сопротивление происходит в обе стороны. Что, друзья, берите на улицу, берите на, на дорогах, занимайтесь спортом, создание на пути РМА, подписывайтесь ставьте звоночек и пропустите следующий выпуск.